Привет, это Свет. Решил снять для вас короткое видео про скутер Venta Naked. Это реплика а, японского мотоцикла Honda Zoomer X. Вот здесь 49,9 кубиков по документам, но ну, по факту 150 кубов. Выйдем сначала мы за территорию SNT, где мы живем. Скутер любезно предоставил мой товарищ Марк. Что мне надо бля, пролезать, вот так что ли? А давай так пролезем, заодно как раз и... О, нормально. Ну какой, маневренный, да? По проселочной дорожке, кстати, неплохо едет. Гравий... Неплохо глотает. Так, ну что, выезжаем на трассу. Давайте мы сейчас здесь вот как раз остановим, подостановимся чуть-чуть, чтобы можно было максимальное ускорение замерить. Ну что, протестим разгон скутера. До 60, наверное, до сотни, да? Сейчас проедет там машина. Ну, погнали, до упора. уже 100. 100 а по факту едет он 70 по gps да? сейчас будем гнать вот небольшая горочка вес мы 97 килограмм на его спидометре уже 105 по gps -у скорость 80 вот, камера на 50 Значит мы можем ехать помедленнее Неспроста здесь камера на 50 Для чего здесь 50? Может быть чтобы вот эта бабушка Переходила в неположенном месте? А? Бабушка Зачем вы перешли дорогу в неположенном месте? Сколько мы едем? Со соточку едем Ух ты! Выхлоп! Ничего себе! Прострелы у нас Это когда он тормозит движком Воспламеняется в, в Системе Выхлопа Недогоревшее топливо, и он так вот хлопает интересно. Потихонечку проедем. Это нас не видит товарищ. Сейчас посмотрим, когда он в зеркало посмотрит, да? А, ну он нас видит, ну ему как п***, да, наверное? Спасибо. Справа не хотелось, конечно, нам ехать. Ну, делаем чуть-чуть и справа. Привет, друг. Аккуратненько. Грузовичок, он чаще, на самом деле, смотрит зеркало, да, чем другие. Спасибо. Инкерман. Так, вот это что у нас такое едет интересное. О, молодец какой. Из 48 региона приехал отдыхать. И нарушаешь. Нехорошо. Зачем тебе такое? А вид красивый. В Севастополе необычный вид. На самом деле очень красиво. Горы. Но, вы знаете, эти горы в Севастополе, они такие технические. Куда не посмотришь, Тут скребут в горах, что-то сверлят в горах в этих. То какие-то бункеры, то какие-то антенные поля. Ну вот мы, собственно, и приехали в Анкерман, можно сказать. А полоса-то выделена неплохая, да здесь, как будто бы прям специально для мото, хотя это не так. Это для того, чтобы народ в два ряда не щемился здесь. Здесь мы сюда повернем. дядя нас пропускает спасибо это автобусная конец автобусный конец а что так можно да ну ладно давайте О, автобус стоит сам по себе а я за ним встаю на но ну, тут водитель просто профи он вот 11 10 9 8, а он за это время успевает докурить, наверное, и, и бросить курить, не? Ну что мы, будем поворачивать, не? Что хочу сказать, абсолютно маневренный скутер, а, вот когда на нем едешь, ничего не шелестит, не дребезжит, нет такого ощущения, что ты едешь на плохом скутере Ну, сейчас мы будем плавненько подъезжать горки достаточно сильная горка вначале небольшой подъем здесь написано у нас 7 процентов и у нас он уверенно тянет тянет но начинает терять обороты я слышу 68 GPS, так, 69, 66. Красивый мост какой, а? При этом усиливается подъем. Ему, конечно, тяжеловато мою ну тушку тащить. 97 килограммовую Ветер встречный, прохладный. Достаточно приятно едет Достаточно приятно поворачивает Чувствуется небольшая вибрация от резины Резина такая полувнедорожная Спортсмены Велосипедисты Сзади кого нет Встанавливаемся останавливаемся. Давайте Раз, два и до отказа 65 60 по GPS 80 по спидометру в общем мне скутер понравился хорошо управляется хорошо выглядит хорошо едет я думаю что то что 49 кубиков по документам и шильдик на двигателе и то что по факту здесь 150 кубов и едет он как 150 кубовый скутер я думаю это достаточное основание для приобретения да и цена небольшая у него на самом деле для такого агрегата порядка 90 тысяч ну 90 это я думаю максимальная цена сейчас за которую можно купить в 2021 году этот скутер могу сказать по посадке у меня рост метр девяносто 94 но вот сижу я вот вот так вот вот видите как у меня ноги стоят по-хорошему конечно надо отклониться назад как да и вот типа ноги сюда поставить но они у меня сюда не влезают вот поэтому я сижу как бы ну типа типа чувствую что я что перееду такой типа немножко назад отклонился Что могу сказать? Здороваются с владельцем этого скутера. Вид красивейший. Проверим тормоза. Тормоза неплохие у него. Еще одна особенность, это когда... Асфальт имеет неровности в виде таких вот, как бы, волновых складок. Он начинает козлить. То есть, начинает прыгать. Такое ощущение, как будто бы амортизаторы не отрабатывают и не стабилизируют вот эти колебания. То есть, начинается вот такая тема. Вот так вот начинает. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Ну, скоро снижаешь, конечно, сразу становится лучше. Вот, а так. А так приятно управлять им. Скорого. Ну, чувак с камерой, да? Надеюсь, он увидел мое послание Ох, скутер еще интересно в этот момент Выстрелил тоже, прикольно Чувствует машинка, что зло какое-то стоит Так, что-то впереди бегающие какие-то мальчики что ли побежал но надо было на обочину съехать так остановиться посреди дороги тоже стрёмно. ну и вот еще инфо по поводу на категорию а в севастополе записался я через госуслуги приехал в назначенное время подал документы это свидетельство об окончании мотошколы медицинскую справку ну и мне отказали, сказали, что я могу ехать, меня не допускают до экзаменов, потому что я из другого региона, им нужно отправить запрос. Если уж сказали, что человек может сдать где, где хочет, в каком хочет регионе, неважно, где он там учился, должно, должны эти процедуры быть ну, быстрые. То есть пришел, записал через госуслуги, отправили при тебе запрос в мотошколу, мотошкола ответила, либо посмотрели в базе, по поводу медицинской справки такая же история и все, и пожалуйста давайте на экзамены вот интересно, что-то пропадает тяга я так подозреваю, что у меня бенз закончился да давайте мы быстренько развернемся а, ну да, слушай бензин закончился а, прикольно ну вот еще один момент, надо понимать как работает датчик топлива вот для этого, наверное, как раз-таки надо было заглохнуть не знаю, глохли когда-нибудь хозяин на этом скутере вот но у меня это получилось качу сейчас горочки осталось мне немного и хорошо что заглох недалеко а так бы катить бы мне его еще ой-ой-ой-ой ну, кстати накат у него хороший вот заглушенный скутер и накат очень здоровский Ну что, попробуем его еще завести. Нет. Не, не хочет. Не будем мучить его, наверное, да? Не будем. Ну, мне на самом деле повезло, что это скутер. Повезло, что это скутер, что это не мотоцикл. Ну вот, так что... Катить его, когда кончился бензин... Не совсем удобно потому что вот эта подножка центральная она цепляет за ногу вот есть это небольшой минус какой хороший у него накат а слушайте здорово вот смотрите разгоняю его бегом Оп. и 14 15 километров в час катимся замечательно сейчас заправлю хозяину скутер очень интересно здесь в крыму маки растут <смех> везде вроде как мак запрещен но он растет везде как сорняк ну что вот я докатил скутер почти до дома сейчас я его заправлю и отдам хозяину в завершение хочу сказать что скутер мне действительно понравился едет он замечательно так сказать, свои деньги он отрабатывает. Внешне выглядит очень уж неплохо. Я думаю, что это практически полная копия Honda Zoomer. Вот Здесь вот есть табличка, как раз-таки изготовителя. Здесь набит вин, и написано, что 49 кубических сантиметров. Так что, по идее, проблем быть не должно. Ну и поделить... У кого такой же скутер, кого останавливали сотрудники полиции, какие были при этом сложности, может какие-то возникали. Я думаю, что никаких сложностей не должно быть. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!